Если mm -hmm. ты не видишь проблемы, то mm -hmm. вот так ну, вот. не вижу, вижу, конечно. <смех> так хочется улыбнуться, но нельзя. Понемножку. Mm -hmm. одну, одну полосочку. <смех> <смех> так, уже не модно, не хорошо. Mm -hmm. вот так, второй ворота. Об. Берем кисть для пудры. <смех> кисть для пудры. <смех> так, сейчас я поправлю все, что ты на и мы тебя фрипудрем. Не улыбайтесь, не улыбайтесь, да-да, конечно. И вы такие веселые девчонки, как с вами можно не улыбаться. Может, второй профиль мне тоже сделаешь такую же красивую. Может, сама себе сделаешь что-то красивое? Сегодня у нас в гостях Таня. Она молодая мама. У нее малышка маленькая-маленькая, которую зовут Ева. И сегодня мы будем делать мейк для модных стильных молодых мамашек Потому что у нас Таня, помимо всего прочего, еще и мотоциклетчица У нее на руке есть вот такая штука, которую невозможно снять вообще, вот понимаете? Вот для мам байкерш Чтобы превратить их просто в мам, в обычных по возможности Мы сейчас начнем с того, что выщипаем все лишнее на бровях Но сначала мы с тобой зададим форму Такой вот чудесный карандашик Отличительная особенность сегодняшнего видео в том, что я буду делать половинку и потом она сама будет делать вторую половинку. Главное запомнить название всяких штучек. Ну -ну. Давай смотрим. Вот у нас с тобой вот личико наше. Оно у нас очень близко к квадрату. То есть нам надо будет вот так прикрывать, вот здесь вот прибирать немножко и высветлять вот так вот зону для того, чтобы его чуть-чуть вытянуть и максимально приблизить ковал. Дальше брови. Чтобы понять, как мы делаем брови, смотри, пожалуйста, на себя. Вот у тебя есть глазик, вот у тебя глазик влазит между глазками. Mm -hmm. И вот он чуть-чуть меньше между глазками, чем нужно. То есть нам их надо будет слегка раздвигать. Брови у тебя с татуажем, доисторическим Так, уже не модно, нехоро. Короче, и вообще. Значит,. Вот здесь бровка начинается хорошо, вот эта бровка. Вот эту бровку мы дощипаем, они у тебя начинаются по-разному. Для того, чтобы понять, ты рисуешь себе карандашом вот так вот посерединке полосочку. Угу. От этой полосочки отступаешь просто одинаковое расстояние. Ну и, собственно говоря, берем пинцет, и везде, где у нас вот за, понимаешь, уже где начинается белая линия, это все уже лишнее. Это зона, да, где должна быть бровь? Да, то есть внутри белой линии. Uh -huh. Соответственно, все, что у нас уже на белой линии и снаружи, это все лишнее, мы это все выбираем пинцетом. Мы почистили бровки чуть-чуть, буквально убрали лишнего, ничего нового не рисовали, сейчас нанесем базу. Ваза будет увлажняющая, более того, мы проговорили с тобой по уходу, то что а, для того, чтобы не было черных точек, плюс к воде, к уходу, нужно mm -hmm. добавить еще что-то, хотя бы начать с тоника, тоник я тебе дала отшелушивающий, вот им будешь и пользоваться. Берешь, значит, средство, это клиник, вот на тыльную часть ладошки mm -hmm. и распределяешь по пальчиками, вот так. Чувствуешь, какие-то движения? Угу. Тебе не надо, не надо. ничего втирать. Угу. То есть ты вот трё... угу. Тебе не надо втирать. Что ты за... затираешь поры, когда трешь. Зачем угу. нам это надо? Ну надо нанести средство, дать ему впитаться. Мы не хотим там ничего замазать с тобой. Угу. А то ты как, как этой, как шпаклей. Лучше наш друг шпакличка. Ну, это профессионально. Вот угу. ты ведешь по коже ручкой Ты чувствуешь, что слой ровненький угу. Вот ты везде намазала ровненько Но для этого ты не вот так нажимаешь угу. А Тихонечко. слегка, да, слегка угу. Ты чувствуешь, вот я чувствую, что у тебя сейчас ровненько Вот это угу. вот через Этот праймер не делает вообще ничего Кроме того, что он просто увлажняет Он угу. ничего не подсвечивает, не корректирует цвет Тебе сейчас вообще все свои телодвижения Нужно будет максимально сконцентрировать на уходе угу. Берем кисть, до фибры. Любовь конца 2017 года. Вообще у меня просто бесконечная, наверное, будет долго продолжающаяся любовь к бренду Clorans. Он прям, ну, нереальный, вообще нереальный. Вот видишь, я кладу на бок угу. и слегка вот попадаю. Угу. Да, вот так. Давай покажем. Вот, я беру вот так кисточку. Просто слегка прохожусь, попадаю, и у меня средства, видите, остается в самом-самом конце. Вот чуть-чуть. Теперь ты начинаешь вот отсюда, с периферии. Круговыми движениями. Mm -hmm. Раз. Одну сторону, вторую сторону. Они поступающие. Ты не помазюкал здесь, потом вот здесь, потом mm -hmm. вот здесь. Как, точно так же, как ты аккуратненько закрашиваешь что-то баллончиком mm -hmm. или карандашком, Ты делаешь это поступательно. Катаешь mm -hmm. пленочку, ты же делаешь это по чуть-чуть. Mm -hmm. Та же самая абсолютная система. Ты делаешь по чуть-чуть, понемножку. Mm -hmm. Одну, Одну полосочку. Нельзя тебе смеяться, помнишь, пока не перепудрится. Молодец. Одну полосочку сделала, следующую полосочку делаешь. Дальше. Вот мы вот, вот так вот с тобой перебрали. Теперь дальше вот, вот такое движение. Угу. И на носики вот здесь вкручивающие для того, чтобы вот здесь вот нам забраться. Угу. Немножко. Угу. Под глазик тоже кладем тональное средство. И тональное средство мы делаем до корректора. Угу. Тут до консилера, до корректора, до всего меньше, потом положить консилера, корректора и все. Круговыми движениями очень нежно. Uh -huh. Твоя задача сделать больше движений, меньше травмировать кожу. То есть не размазать, а втушевать. Uh -huh. На лоб меньше кладешь тонального средства, потому что у тебя там особо потемнений никаких нет. Всякие прыщики, они корректируются локально, но у тебя есть заломчики морщинистые. Для того, чтобы нам их не видеть, угу. мы стараемся меньше туда чего-то положить. Смотрим. Что видим? Ровность. Суники под глазами меньше. Так хочется улыбнуться, но нельзя. Категорически нельзя. И видишь, как хорошо оно сливается с шейкой? Когда ты начинаешь с шейки, работать обязательно крутись перед зеркалом сама как ты делаешь uh -huh. то есть видишь посмотрела здесь нет полосочки uh -huh. делаю вот так вторую городу оп посмотрела видишь нет полосочки uh -huh. значит все хорошо uh -huh. вот так девочки смотрим вот сюда снимаем uh -huh. и обязательно заходим снимаем на волосики все uh -huh. то есть я когда делаю я обязательно прорабатываю очень хорошо ряд возле волос чтобы не было контура да ну в принципе, если у тебя тон подобран хорошо, у тебя контура цветового быть и так не должно, mm. но а, на волосах у нас обычно, вот здесь вот есть а, маленькие волосики да, по mm -hmm. линии роста, их много, и когда на них остается тональное средство, его очень видно. Как, когда ты делаешь много движений, ты лишнее просто сполировываешь с волос mm -hmm. кисточкой, и там ничего не остается, все очень красиво втушевывается. Ну, отчинка правильно круговые движения для того чтобы в крыло носа у нас было распределено достаточное количество средства видишь когда правильное тональное средство и есть база то его не видно сильно то что я видела на тебе раньше это просто очень много матового очень светлого тонального крема. что сейчас ты делаешь неправильно ты вот по чуть-чуть Точками делаешь по всему лицу То есть ты тут ткнула, mm -hmm. тут ткнула mm -hmm. Так нельзя, это плохо Потому что ты везде нанесла средство а Тебе его сейчас надо везде, там, где ты ткнула Затушевать, mm -hmm. иначе оно засохнет просто сверху <звух> Хорошо, теперь корректор Под глазки ну, можно консилер. Видишь, у тебя тон, вот этот вот, он очень много перекрывает. Uh -huh. Сам по себе. Уже намного меньше стало. Все выглядит очень ровненько. Uh -huh. Но сразу же видно, какие глазки уставшие, как они блестят, какие они не выспавшиеся. Значит, смотри, что у меня палетка здесь есть. Значит, просто светленький, есть с персиковым по тону, mm -hmm. есть зеленоватенький, зеленоватенький для красноты, этот вот просто для простой там кружочков. Персиковый у нас перекрывает как раз вот такие коричневые, землянистые какие-то вещи, которые есть у тебя. Mm -hmm. То есть, когда ты себе выбираешь... А, консилер, uh -huh. ты берешь не, не, ну, не в цвет, цвет кожи. То есть у тебя реально ярко выраженная подглазная проблема есть. Конечно. Поэтому э, выбираешь себе персик. персик. персик. Uh -huh. Да. Вот здесь вот так. так. И заходим чуть-чуть вот сюда. Uh -huh. Наша задача не закрыть вот этот вот синяк, который вот здесь, потому что его там нет. Uh -huh. Проблема вся то есть то что, то, что видно, да, то, что делает проблему видной. Вот у нас идет линия, да, угу. и здесь у нас конкретно один цвет, здесь у нас конкретно другой угу. цвет. Нам не надо замазать с тобой вот здесь, нам надо скрыть вот этот переход угу. по максимуму, сколько мы сможем. И вот здесь вот поднять чуть-чуть глаз. Держи, держи. То есть я кладу в границу uh -huh. Понимаешь, видишь, я захожу на нос Да, да, да То есть я не вот здесь вот много под глаз не кладу Потому uh -huh. что там э, Есть складки линейческие, есть морщинки небольшие И, ну, зачем нам это? Чем нам их подчеркивать? Uh -huh. Я уйду чуть-чуть наверх Чтобы тоже есть у нас пигментация Маленькие-маленькие крошечки, стиковых средств, очень-очень нежно, очень аккуратно. То есть здесь ты поймешь потом, через спустя какое-то время. Но здесь лучше добавить. То есть сделала чуть-чуть, добавила, угу. сделала чуть-чуть и добавила, сделала чуть-чуть и добавила. Угу. Вот такой результат мы с тобой хотим. У нас, вот если ты покрутишься чуть-чуть, вот так раз, видишь, как угу. классно. Все наши синие... Видишь, какая разница? Mm -hmm. Оп. Yeah. Оп. А, все наши синяки и мешки пропадают, когда мы делаем вот так. Mm -hmm. Видишь, как красиво? Mm -hmm. и их очень видно, когда мы делаем вот так. Если mm -hmm. ты не видишь проблему, ты вот mm так -hmm. вот... Да так ну, вот нагиб... не вижу? Вижу, конечно. Но вообще, да, если вдруг это происходит, ситуация... Вот я вроде нормальная, все замазала, я молодец, так я вообще красотка. Так я нагибаюсь, и видно, где у меня там... Так здорово, понимаешь, что у тебя почти синяков подготовить. Нет, у меня что такое бывает. А что ты думаешь, все красятся, Танюха? Так, сейчас я поправлю все, что ты наубалась. И мы тебя припудрим. Не улыбайтесь, не улыбайтесь. Да-да, конечно. Вот такие веселые девчонки, как с вами можно не улыбаться. Я беру минеральную пудру от Никс. Рассыпучую Набираю на пушистую кисточку угу. и делаю под глаза вот так. Чуть-чуть набираю. Угу. Тоже втаптываем. Да. Любой продукт сухой, набивной. Закрой. Любой продукт кремовый, тот, который можно распределить угу. методом размазывания. Чуть-чуть набрали, стряхнули, делаем вот здесь. Да. я правильно делаю да ты все правильно делаешь там вообще сложно ошибиться Стряхнули вот здесь так. Ты же закрыла глазик молодец мы припудриваем остальную часть лицо берем кисть для пудры кисть для пудры ты можешь кисть для пудры, а можешь ту же самую дуофибру, которая у тебя была. Uh -huh. То есть ты покупаешь одну дофибру они недорогие, абсолютно вменяемые. Деньги они стоят. И ты набираешь так раз, раз, стойки, и так вот. Буквально чуть-чуть. будет -чуть. uh -huh. Будет дуофибра. Если у тебя кисточка для пудры, она наберет больше продукта, чем дуофибра, потому что она более плотно набита. Uh -huh. И чувствуешь, какие движения? Вообще да, не, не, не, не, не, рисун, рисун, не абсолютно. абсолютно.